Это... Планета Эллио. И раз уж ты прилетел... То кем ты станешь в этом мире? Пешкой в чужой игре? Мальчиком для битья? Или... Ты будешь побеждать! В этом мире... Нет ничего, что не хотело бы надрать тебе зад. Нас много, но мы не уповаем на ЗРК. Наше имя в новинку, но за плечами огромный опыт. Эгида-комьюнити, объединение нескольких команд. Изолодов онлайн, Dark Age, Lineage 2, World of Warcraft, Prime World. И Аркейдж, присоединяйся к нам, настучим врагу по нему!